Есть один нюанс большинства псевдо квадратов по сравнению с оригинальным Р-квадратом. Мы видим, что в нашей таблице классификации в среднем 85,7% правильных прогнозов. Почему же на гелькерке гораздо ниже долю показывают? Потому что псевдо квадраты ориентированы прежде всего на наименее наполненную категорию на качество предсказания наименее наполненной категории в нашем случае категория GES гораздо реже встречается чем категория Null no. и прогнозируется она гораздо хуже как раз качество прогноза прежде всего по этой категории и показывает псевдор квадрат на гелькерке к чему такой нюанс. Дело в том, что если делать прогноз модальной категории Y, то есть наиболее часто встречающейся, в нашем случае это No, то можно вообще не пользоваться никакими регрессионными моделями, и вообще математическими моделями практически нет нужды пользоваться. Можно, если у нас выбор репрезентативно прогнозировать значение для генеральной совокупности просто по моде. То есть, зная, что условно на выборке у нас 0,8 доля тех, кто не состоит в профсоюзе, можно брать любого европейца, то есть представителя генеральной совокупности, и делать прогноз смело, что он не состоит в профсоюзе. И... При таком модальном прогнозе ошибок будет 20%, а правильных прогнозов 80% без всякой регрессионной модели. Задача логистической регрессии как раз в том, чтобы найти сочетание предикторов или регрессоров, которые предсказывают реже встречающуюся категорию, в нашем случае категорию «Yes». Таким образом, с точки зрения прогностической силы, можно считать нашу модель удовлетворительной. Однако мы еще не можем приступать к ее интерпретации, потому что надо проверить ее качество по другим характеристикам. А именно, прежде всего, надо проверить ее устойчивость, гумоскидостичность, несмещенность.